Нужно снести старое здание. Без проблем, понеслась. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами будем играть в игру, которую я уже давно приметил на просторах интернета, которая называется Tear Down, что переводится значит разломать на кусочки, раскрошить. Чем примечательна эта игра для меня была? Тем, что здесь все состоит из маленьких кубиков, как в Майнкрафте, только кубики еще меньше. И вот, вот вот они, вот они эти кубики. И прикол в том, что здесь просто потрясающе проработана физика. Давайте я прямо сейчас вам и покажу. Мы не будем проходить компанию, мы просто поиграемся с этой игрой, которая заблокирована. Мы не можем, поэтому будем играть в компанию Часть первая Мы стоим с кувалдой в доме Смотрите, в чем прикол Во-первых, здесь беговая дорожка есть Мы можем это взять, кинуть Но это, в принципе, ничего удивительного нет Смотрите, как ломается А, Нет, кирпич слишком сильный Вот, и каждый кусочек его можно прям использовать ну Можно еще разломать? Я так понимаю, это он до нуля просто ломается в итоге О да, дверь, пошла ты Пошла ты дверь, вот так Можем взять этот ящик, швырнуть его, как Супермен вот сейчас там Он упал и, видите, он сломался Об забор, бочка Опа, и забор сломался И столб упал, посмотрите, как провода себя ведут Смотрите, он качается этот Столб качается на проводе Оп. И смотрите, что он делает Блин, Это вообще сумасшествие Пошла ты кирпичная стена В общем, эта игра чисто, чтобы выпустить пар Оп, днище пробил Просто какую-то грязь оскарбливаю с нее. У меня еще есть вот этот спрей. И я могу рисовать. Вот! Вот это просто офигенно! Смотрите! А, пенка! Смотрите, как пенка себя ведет. о Прям каждый кусочек пенки падает вниз и испаряется в итоге. Я вижу это здание. Пора реновации совершать. Нам не нужна эта стена. Эта комната должна дышать! Так... Видали просто охрененно Как они это сделали? Как? И значит, этот чувак один делал. Прикиньте, один разработчик у этого все. <гас> и вот внезапно снег пошел. Мы сейчас сделаем пенную вечеринку. И все, и тусишь. <плес> Немножко в машину пенки. Вот эта вот мельница мне нравится. Сломать! ну как эта конструкция будет держаться, если я его вот так и вот сломаю? Смотрите, <свят> она падает. Даже труба наклонилась. Давай. Качайся. Глубина резкости. Вообще ни к чему здесь в этой игре. Есть. Пнуть ее. <свят> О. Прощай, мельница. Смотрите, как она провисает под своим весом. А, ты все еще держишься, да? Сейчас мы тебе поможем. Сейчас мы тебе поможем. Есть. Опа, даже земля сломалась. И таким образом мы можем забраться с вами на крышу. Оп. О, мы можем коцаться. Открывайся, бункер. <свистит> Я что нашел? Патроны? Конечно же, можно нарисовать самое любимое это символ всего человечества. <свистит> <свистит> <свистит> <свистит> так. <свистит> Ладно, <свистит> сами дорисуйте, что это такое. А есть еще и вот такой вот. Это крылья. Крылья а это лапки. Возможно. А возможно, нет. Пишите в комментариях, что я только что нарисовал. Люблю фантазию развивать своих подписчиков. Развивать их всесторонне. Итак, мы еще даже не начали кампанию. а и все равно еще продолжаем играться. надо ну, убрать это. Это же просто... Аааа, -а -а, смотрите, как они себя ведут. Все вот эти вот приметы. Я, конечно же, достану с самого низа. Вот так. Ну-ка, дай-ка сюда бочка. Это не бочка, катушка какая-то. Вот. Надо пройти. Срубить лес! Ха-ха, смотри, как они ломаются. А это дерево почему-то стоит. Какая-то кнопка. Ой, фонарик я сломал. Даже не знаю, что это такое. Сломать об стену. Смотрите, как кирпичики скатываются. Хоп. Хмм. Козырек сейчас пофиксим Он старый, никому не нужный Смотрите, вот так коробочку Хоп, сделал дырочку, залез Ночуешь Тебя завалило, это вот опасность Вот если вы бомж, вот такая опасность бывает Аккуратнее залазите в ящики На ночь Вот такую делайте себе да. И вот все, здесь, здесь я живу теперь я? Я как сюрприз бомж Вылезаю из коробки И поздравляю вас с днем рождения Так, этот кабриолет мы тоже реноваться сделали Молотко Компания по ремонту автомобилей О, боже мой, какая дыра в стене Надо заделать, идеально поставив Кусочек вот этот Расположив вот как-то вот так вот так, что здесь еще есть? Какой-то стол Не нужен он тут нам Оу, Оу. можно сделать дыру это прям как в лонг-дарке, помните? Такие ходим, а повсюду дыры Что здесь? Какая няма Так, ну-ка, блин Достань Ты, Боже мой Стой, откройся холодильник, откройся Я ломаю его полки Это плохой холодильник Очень тяжелый Я вообще хотел, чтобы он был на первом этаже А если я хочу, чтобы он был на первом этаже То он будет там, мать вашу Что за тайное место? А, это лифт и мы его ломаем. Мы поигрались. У нас тут есть компьютер. И Трейси звонит. Э, счет за газ. А, нужно снести старое здание. Без проблем, понеслась. Вот оно. Это чертово здание. О, очень взрывоопасное. Значит, прямо в окно, да? У, смотрите, горит. Вот, вот, что я хотел показать. Посмотрите, как себя будет вести сейчас дым. Он наполняет комнату внутри. Давайте пойдем посмотрим. Смотрите, огонь разгорается сам. Прямо он сгорает. Этот дом горит, ой. Мне бы выйти отсюда Это же просто офигеть Смотрите, какой пожар устроили Но Мне кажется, как-то маловато Опа, йо, и даже коцался немножечко Стоп, мы что, мы можем Мы можем водить Ты горишь в огонь и дом Но этого мало мне Умри Расчистить все это Погодите, нужно использовать огнетушитель, чтобы убрать огонь А зачем мне его убирать? Он же мне помогает только Я потом уберу, когда все... Снесу. Вот. Хотя, знаете, что я думаю? Огонь прекрасно делает свое дело. А, а, засада. Оно напало. Оно бьет в ответ. Дерево посмело бросить мне вызов за это дерево. Пойдешь гореть в аду. Ой, о, о, о, о, оно поглощает меня. Я становлюсь деревом. Так, давайте подберем вот эту доску и кинем обратно. Пусть горит. Нет. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Давай сюда доска. Ломать. Вот, как-то так. Давайте мы ее подожжем чуть-чуть. Вот так, гори доска. Вот тебе дерево, получай. Что-то дерево не горит. Может быть надо побольше вот сюда прям принести, чтобы наверняка. Что-то не работает, разочаровала меня игра. Да не, погодите. Это же листва, она мокрая. Нам надо взять и прям под само дерево, да? Под деревяшку. Ага, горячо. Вот, вот теперь она загорелась. Ну здорово, поехали. Какая интересная конструкция у нас получилась. Как-то миссия не выполнена до сих пор, ой. Поткнулся. Простите. Давай, давай. А, тянись. Помоги мне, брат! Помоги! Вы спецтехника сами по себе. Вы не помогаете своим, поэтому вы живете так мало. Помогите! Мы не можем это так оставить. Как-то так она должна начать работать. Конечно! Только другая бронетехника сможет помочь, когда я буду управлять ей. А, стоп, сейчас опять. Тут все, блин, сделано так, чтобы я проиграл. Так, давай, земля. Это кочка мне здесь мешает. Тут кто тут? Мы можем это поднимать? Ой, я сломал. Я ковш сломал. Ладно, задача твоя. Просто поднять вот этот вот маленький экскаватор. Поднимайся, давай. Вот, умница. Немножко сломали, совсем чуть-чуть. Но он все еще работает. Это самое главное. Теперь это как кабриолет. Очень удобно проветривается все. Собственно, миссия наша это уничтожить этот сарай. Просто зачморить. Дебли бы в куда грязь. Давай, лицо. Я застрял в тебе. А, Все, теперь ты просто набор досок. Тихо, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Ты можешь случайно упасть, и потом тебе уже никто не поможет. Ты видишь, твой коллега без рук остался. Все, езжай. Хотя, я знаю, что я думаю? Ты достаточно настрадался. Ты и твой безрукий друг. Вы не сможете жить в такой кондиции. Но вы не приемлете бесславную смерть. Вы сами решите уйти на покой. Что-то вы не горите. Ладно, попробуем еще раз. Я рассчитывал на другое. Ну, гореть будешь? Вот. Все, хороший костер будет. Надо больше дерева. Нужна древесина. Сейчас мы сделаем хороший костер. Вот так. Сюда положить. Надо его как-то вот запихнуть. Вот сюда, что ли. Вот как-то сюда, да? поджечь что надо как-то еще. Так, ну, горите, горите, горите. Давай. Разгорайся, костер Ну, ритуальное сожжение Не, ну хорошо разгорается, мне нравится В целом, не дурно Давайте еще чуть-чуть вот это, как замечательно Вот И утрамбовать это все На, ломаемся Воу, боже мой Так, надо со всей силы разогнать, насколько это возможно И Да, получилось эпично Так, собственно, моя миссия-то была не в этом Надо взять вот эту штуку, швырнуть надо тут дымоход обрушить, он меня бесит. Он держит крышу, а я хотел, чтобы она слетела, чтобы она упала вся. А это что такое? Для чего? А это просто. А, это вот кран, да? Который там вода должна была быть, но ее что там нет. Так, техника погорела. Однако все еще работает. Что такое? Прямо вот сюда. Встаем. Вот так, все. Все, самосожжение. О, идея. Возьмем тебя. И сейчас мы этот дымоход, чертов, снесем. Вот эту колонку тоже. Нафиг. Черт, да почему? Да что это такое? Это колонка, а то да, отомстила мне. <с hike> е -е так, у тебя осталась одна рука, но ты еще способен. Ты еще способен что-то изменить в этом мире. А, ты же забор не способен снести. Вот. Нафиг. Все эти вывески старые. Вот так. Хватит спариваться здесь. Хватит. Все. Есть. Блин, это какой-то рестлинг-борьба транспортных средств. А, есть. Вот, вот, вот, вот, вот. Живи, живи, живи. Как следует разогнаться, взять разгон хороший и в эту трубу. Этот дымоход, но дыма нет, а дым мы везем. Давай дым, Приникай в дымоход. А, видите, оно было слишком высоким, это здание. Надо, чтобы оно стало слишком низким. И тогда мы миссию выполним. Все, ты будешь здесь жить теперь. Заезжай. Заезжай, заезжай, не бойся. Вот. А, у нас здесь еще есть прекрасные, очень взрывоопасные объекты. Мы прямо вот сейчас в дымоход и швырнем. Опа. Дымоход! Ты все еще жив? Он все еще высокий. Надо, чтобы мы снесли, понимаете? Снести надо. Кто здесь? Открыть дверь. Что это вообще такое? Все. Ну-ка, блин, эту кабинку нафиг. Все еще слишком высоким себя возомнил, да? ты скажешь? На это, бич! Дымоход опять! Дымоход! Я проклинаю тебя! Вот! Что ты теперь скажешь, а? Пошел отсюда. Прямо в море. Вот так. Я посмотрю, как ты тонешь. О, слышали? Упал. Все, его больше нет. Вон он где там. Фух, избавился от этого гада. Один метр и все равно слишком высокая. Давай, разберись. Может быть, ты и полумашина? Но ты на многое способен. Не позволяй никому в себе сомневаться. И сам не сомневайся в себе. Езжай. Твои собратья смотрят. Они ждут от тебя великих подвигов. Есть! Миссия выполнена. А теперь ты должен уйти на покой. Иди на покой. Покой, я тебе сказал. Все. Опа. Спасибо всем. Все, можно ехать. За 18 минут мы управились с этим домишкой А, что это? Это будильник Я сначала машинально это сделал Потом подумал, что это специально Что? Меллица? Ты все еще здесь? Кто-то починил Кто-то починил здесь все Опа, ты что тут делаешь? Это нам поиграться принесли Так, открывать дверь кто так открывает дверь. Вот так надо сделать. Какая прикольная штучка. Оп. Оп. Зацепил. И и опа, я что-то на себя уронил. Вот <св> так. Оп, и роняю. Люблю. люблю. Надо припарковаться дома. Смотрите, я просто проехал и выехал. Аккуратней, я еду, я еду. Мне сказали, здесь надо проехать, я проезжаю. Мне сказали, я делаю. А, кстати говоря, вот эта вот мельница, которая сама восстановилась, это я не приемлю Ты должна была упасть. И прямо сейчас это делать? А, э, она не хватает из меня. Все, давай поднимем ее так. А, дж! А теперь давай въезжаем в стройку. Если понадоблюсь, я буду у себя в сарае. Что ж, друзья, на этом мы с вами закончим. Очень понравилась игра. Если вам тоже, то поставьте кучу лайков, пишите об этом в комментариях, и мы поиграем с вами в нее еще разок. Это, блин, такой новый экспириенс для меня. Я вот с такой физикой еще не играл. Первый, последний раз, когда я прям кайфовал от физики, я помню, это была Half-Life 2. Для меня это был фурор. И сейчас я прям испытываю, ну, примерно похожие ощущения. Конечно же, они не настолько инновационные, как когда-то была Half-Life, потому что до этого вообще такой физики не было. Здесь в целом то же самое, только чуть более заморочено. И мне это очень нравится. Огромное всем спасибо, что смотрели. С вами был Юджин, и всем пять!